Можно? Да-да, это мы Скажите, пожалуйста, а что значит слово discombobulated"? Um, mm, <laughs> Я, к сожалению, не знаю этого слова, простите Пардон? Подскажите oh. <связь> А верна ли фраза? I has done it yesterday. Верно? Oh. Oh. Oh. А где вы учили английский? Ну. Учил английский с преподом скаэнд. Понял я позже, что это просто бренд. Учил Кикента 40 в набed. And that has really, really made me freaking sad Спекдаун школа следующей была Кредит на обучение дала И later, может, года полтора Я без английского и без бабла Потом пошел я в English 21 Подарков уйма было просто бест Но вот мне 30 Englishа и нет А где же выучить, а нет совет? Ну что, мы берем его. Я даже не знаю. Еще можно взять? Помнишь, ты меня спрашивал, как батон по-английски? Я сейчас не знаю. Как будет батон?